Привет всем! Мы находимся, ух ёжкинство. Мы находимся в парке Дубки, Москва, рядом с Тимирязевской академией опять. И, судя по моей одежде, вы, наверное, уже поняли, что у меня сегодня день отдыха. Значит, тренироваться я не буду. А жаль, прям, потому что вот эту площадку, в отличие от многих, чистят, и на ней можно было бы очень комфортно позаниматься. Блин, тот неловкий момент Когда Когда площадку чистят А ты уже решил, что у тебя сегодня день отдыха Ничего с собой не взял И Не потренируешься на такой прекрасной площадке В общем-то В общем-то уважение, уважение парку дубки за то, что площадку расчистили, хотя на ней очень мало народ занимается. Но ее содержат в хорошем состоянии. Это очень-очень здорово. Молодцы. Что еще? А, все, закончилась. Вторая продвинутая техника. Сегодня последний день. Завтра начинаем новую технику. Погодка теплотой особо не радует. Вот поэтому. Тренировки будут быстрыми, смотрите тоже, как у вас, не надо мерзнуть лишнее время на улице. Я даже не знаю, что сказать, мне кажется, за предыдущие 70 дней уже все, в принципе, сказано, что можно было сказать. Для меня, конечно, это стало отличным опытом, вот прохождение стадневки вместе со всеми, спустя столько лет. Это очень здорово, это возможность взглянуть на программу изнутри. И это мне очень помогло. Вот. Надеюсь, вам также все это нравится, как и мне. Хотя бывает порой и тяжело, но главное не сдаваться. Главное идти вперед. И тогда все будет. Все будет. Вот. Ладно. Коротенькое видео. Что, что я еще могу сказать? День отдыха. Я пошел отдыхать. Увидимся завтра.